Итак, мы поговорим сегодня о надменности. Знаешь же, что в последние времена наступят времена тяжкие, ибо люди будут надменны. Надменность, она находится недалеко от гордости. Есть ли надменные люди среди верующих? Конечно есть. Это люди, которые уповают на свой стаж, хождение в цели. Это люди, которые уповают на других людей. Например, они говорят, «Я знаком с великим помазанником, который помолится за меня». И у этого человека будет блад перед Богом, что он войдет в Царство Божие. Или человек надеется на своих родителей, верующих родителей, которые тоже за него молятся. И он говорит, «Ну, за меня родители молятся, поэтому я живу, как хочу». Это надменные люди. И надменные люди Царство Божьего не на свет. Если вы знаете надменных людей то объявите, что ничто нечистое, преданное мерзости, не войдет в царство Божье. Надменные люди, они также никогда не будут говорить людям правду. Они говорят, это не мое дело лезть в чью-то жизнь. И если ты видишь человека, который грешит каким-то грехом, и Господь тебе говорит предупредить его, то лучше предупреди, чтобы тебе не быть надменным. Вот. Поэтому самая главная наша цель это найти Господа Бога, молиться э, до тех пор, пока Господь не придет к нам, чтобы избавиться от всех э, грехов, пороков, которые мешают нам войти в Царство Небесное. Э, потому что в последние дни многие люди они будут иметь только вид благочестия, силы же его они отрекутся, что мы, в принципе, уже видим среди верующих людей. Поэтому, чтобы нам не быть в числе этих людей, нам нужно следить за собой, вникать в себя, в учение и заниматься этим постоянно. Да благословит вас Господь наш Иисус!